Итак, друзья мои, этот заговор поможет вам выжить, очистить дорогу к деньгам. Когда у вас получается подняться в этой жизни, или у кого-то с деньгами постоянные нелады, проблемы, невзирая на то, что он их зарабатывает, но они куда-то уходят не туда, сразу знайте, что это зависть. Это людская зависть. Это сглаз. И оно способно закрыть дорогу денег во что? Ну, у кого-то некоторое время, у кого-то надолго. Одним словом, как убрать... Эту зависть и вычищать дорогу денег к вам. Или вашу дорогу к деньгам чистить, а очищать э, силы огня. Поскольку огонь это не просто сильная и мощная стихия, это одна из самых сильных стихий. Почему так говорю? Потому что не во всех ритуалах есть. Стихия воды, земли, да, воздуха, то есть благовония. Но практически в каждом ритуале практически присутствуют свечи, то есть сила огня. Вот почему считается, что огонь более мощная стихия, энергия именно для ритуальной магии. Итак, что вам понадобится? Черная материя. Разложите определенную сумму денег. Потом можете эти деньги использовать. У меня, в принципе, определенная сумма. Я работаю с долларом. У меня с долларом хорошие отношения, налажена связь, хотя она может прийти и рублями, но вот именно через доллар. Вот у каждого свое, в принципе. Это не принципиально, но в любом случае. И вот эти купюры я все время использую для работы, а потом убираю. Вы можете обычно использовать, которые тратите и прочее. Здесь оно не имеет особого значения. Главное, что перед вами были деньги, атрибуты богатства, Там серебряные, золотые украшения и прочее. Разложите на черный алтарь. Значит, шесть черных восковых свечей, потому что черный воск имеет особую энергию, уже говорил об этом. И земля. Здесь я много использовала. Вы можете поменьше взять в емкости. После того, как вы шесть раз начитаете, читать нужно вот таким образом, держа руки так вот треугольником над свечами, ну так, чтобы не обжечься, конечно, чуть-чуть так отодвинуть, держать. А в конце, то есть, ну, можете открыть, закрыть, это не имеет значения. Главное, чтобы ваши руки были вот над свечами. Когда свечи догорят до определенного предела, их потушить, или они сами догорят. Естественно, земля там душит огонь. Эту землю нужно будет перевернуть э, на эту черную материю. Если у вас квартира, то хранить дома определенное время, пока у вас полностью не наладится связь с деньгами. Если у вас частный дом, то закопать. Но закопать во дворе своем, в огороде своем. То есть Вне дома нельзя, это ваша денежная энергия, она должна храниться у вас. Ну, после не нужно откапывать, оно так и останется в земле. То есть вы отдаете стихии земли, все то, что вы жгли, забрали. Но если это квартира, то определенное время этот воск должен храниться, пока у вас ну, с деньгами не станет лучше. А потом э, выносите опять же закопать где-либо, подальше от дома. Дальше. Э -э нужно ли откупиться? Откупаться нужно тогда, когда полностью выровнится ситуация. Э -э сделайте кому-нибудь подарок. Кому-нибудь помогите. Ну вот, если у вас пенсионеры, например, <coughs> рядом живут, отнесите продукты. Можете почтовый ящик кинуть, но чтобы люди не испугались, написать, что это Просто подарок вам, вот таким-то такими их имена написать, чтобы они поняли. Потому что люди иногда опасаются брать такие подарки, а вдруг это какая-то там, да, замануха или что-то такое. И кинуть почтовый ящик или сделать доброе дело, накормить там бездомных животных. Но сделать это, реально сделать, не просто там сказать, вот я оставлю где-нибудь корм, может они съедят. Нет, сделать доброе дело, откупиться от этой денежной силы. Она вам дается, восстанавливается, а вы потратьте немножко, то есть пострадайте чуть-чуть и отдайте какую-то часть этой прибыли на хорошее доброе дело. Что для этого нужно? Я руки держать так не буду, ну, может, так недолго, потому что мне немножко неудобно. Это нужно концентрироваться перед собой. Значит, вот так вот кладете заговор, чтобы читать и читайте 6 раз, потом оставляйте догореть. Первое, что я вам скажу. Люди, которые вот прям напрямую специально что-то говорили или желали нехорошего, они заболеют. Те, которые в денежном плане да, пытались. Если у вас есть конкуренты, и вы там, например, торгуете или что-то прочее, и они там что-то начитывают, у вас перетягивают удачу, по крайней мере, пытаются там или делают, у них дела пойдут плохо, Потому что это возвращение удачи обратно на базу и так далее. Но ваше денежное состояние восстановится. Вот время от времени, как только вы видите, что чуть-чуть поток приостановился, делайте этот ритуал. Он сразу очистит дорогу к деньгам. Даже те, которые делают ритуал на деньги, у них хорошо все идет, они тоже сталкиваются с этим, что время от времени у них начинается... Ну, такое торможение, какое-то затишье. С чем это связано? Еще раз говорю. Как только вы чуть-чуть получше стали жить, вы сразу привлекаете внимание. Понимаете? Вот бывали моменты у людей, у многих людей, когда человек вышла там в красивой шубе на улицу и тут же споткнулась, упала, чуть нос не сломала себе. Почему? Потому что с окна кто-то что-то пожелал. Понимаете? Ты шоб ты в этой шубе провалилась. А почему? А потому что она не хочет работать. Потому что она не хочет ничего делать. А ты работаешь день и ночь. У тебя есть да, то, что тебе необходимо. Твои дети хорошо одеваются, хорошо едят, куда-то выходят. А у нее нет. Вот почему у тебя должно быть, а у нее нет. И никогда ни один человек себе вопрос не задаст а я вообще что-то делаю для того, чтобы хорошо жить. Нет, они будут стыдить другого. Вот как вам не стыдно, кому-то есть нечего, а вы себе там шубы покупаете. Но тому, кому есть нечего, он сделал все для того, чтобы есть. Знаете, кого можно пожалеть? Инвалида, который не может ходить. Хотя инвалиды есть, которые без ног, без рук работают эти люди. Больше, чем здоровые. Можно пожалеть животных. Которые за себя не могут ответить и не могут пойти купить, поесть. Да, можно пожалеть ребенка, который беспомощен, старика и так далее. Но, извиняюсь, конечно, здоровых бугаев, которые валяются на диване, пьют пиво и орут. вот нету помощи, государство!» Вот их я не жалею. Они себя очень жалеют, очень сильно. И запомните, первый, первый шаг к бездне – это жалеть себя. Вот как только человек начал себя жалеть, все, пиши, пропал он может уже идти и зарыться. Никогда себя не жалеть, ни в чем. Основное количество людей, которые бедно живут, если вы начнете с, ну, спрашивать у них, там, а что вам нужно, почему у вас так получается, вы услышите только слова, вот, э, которые направлены на жалость к самому себе. Бедный я, несчастный, хороший я человек, вот не везет, вот таким вот везет, а мне не везет и прочее, прочее. Одним словом, надо себя обезопасить и время от времени вычищать дорогу к деньгам. То есть выжечь вот эту энергию. Понимаете, как вы не видите, вы в ментальном плане это происходит, вы это не видите, вы видите результат. То есть... Набирается определенная энергия отрицательная со всех сторон, с глаз, ненависть, пожелание нехороший. Набирается и вот она так сгущается вокруг вас. И вот плотно закрывает вашу вот эту денежную энергию. Движение останавливается. Огонь вычищает, она выжигает. Вы же направляете определенными заговорами. Да? Заговор ⁇ это цель. То есть это вот просто вот стрела, которая его бьет в цель. Этим заговором вы выжигаете эту дорогу, снова открываете эту дорогу к деньгам. Время от времени это делаете. Итак, начнем. Зажигаем свечи. Так, секунду. Подобный ритуал я выставляла давно. В Одноклассниках у нас была группа. Я создала истинно где-то рядом. Потом... Такая же программа мистическая вышла. Ну, журналисты, они шастают везде. Смотрят, идеи берут. Так что неудивительно. И там я некоторые работы выдавала. Вот подобные. Но хочу сейчас вам подарить. У меня очень много архивов. И у меня очень много работ, которые мне дарили люди. Потомки, ведьм, сами. Люди силы, которые уже были старые, и у них уже сила. Ну, по крайней мере, они уставали и отходили от этого. Хотя я считаю, что до последнего сдоха ведьма есть ведьма. Но они не хотели уже. Уставали. Устает наша душа, поверьте мне. И они отдавали мне, доверяли мне вот это все, понимаете? И вот эти все огромные архивы, которые... Собственно говоря, нуждаются в том, чтобы подарить. Если некоторые работы, например, напрямую нельзя дарить, можно что-то наподобие подарить. Потому что не все можно прям в, в том образе, в котором отдано. Не все разрешается. Это огромный титанический труд, и не каждый это поймет. Это поймут люди, которые сами способны работать, совершенствоваться, дарить, понимаете, стараться. Ради человечества. Всякие там ничтожества. Сколько хочешь, объясняем бесполезно это все. Как говорится, пока некоторые видят 20-й сон. И думают, что они что бы еще не такое гадкое, грязное с утра про меня сказать. Я работаю, чтобы люди утром проснулись. И увидели те ритуалы, заговоры, которые им поможут в этой жизни выживать. Понимаете, у меня совсем иные задачи. Так, начнем. Итак, вот таким вот образом держите, так, треугольником. Позвольте мне сегодня этого не делать, потому что на самом деле я и так устала. Мне нужно просто снять. Когда будете читать, вас может затрясти Такое будет ощущение, как будто с вашей головы пружину снимают. <с> это все выжигание отрицательной грязной энергии, которая вокруг вас. Как только в вашей жизни начинаются мелкие, большие проблемы, расходы и так далее, которые вы не предвидели и не можете понять, почему так, сразу первая мысль – так, надо очищаться. Самое главное – очистить денежную вот эту силу, потому что это, это именно от этого идет, реально от этого. В мире вообще всегда было, есть и будет, человек не меняется, у него вместо коня появляется машина, но он сам по себе, суть человеческая не меняется, та же зависть, ненависть и прочее, прочее. всегда было так, опасно чем-то отличаться от других, опасно быть лучше других. Когда у меня спрашивают, вот за что вот эта ненависть ко мне, я же ничего плохого этому человеку не сделаю, даже знать не знаю, как бы особо не общаюсь и почему меня ненавидит человек, я всегда говорю, не ищите логики возле, Нет логики возле. Если бы там была логика, вам бы не завидовали, не ненавидели. Сели посмотрели, как вы паште и поняли бы, что нет, нет, это не мое. Но логики там не ищите. Люди просто завидуют тому, что ты не такой, как они, что ты лучше, что ты талантливее, что ты умнее. И хочу сказать, на одном таланте тоже далеко не уедешь. Если талант не развивать, очень много талантливых в земле лежат, понимаете? Очень были талантливые люди, но толку. Ничего не делали, не работали над собой. И что? Похоронили этот талант в землю. Все. Начинаем. Как свечи горят от жгучего огня, так дорога к деньгам открывается. Препятствия испепеляются, из пути моей убираются. Дорога к деньгам очищается, и через силу ярого огня удача ко мне возвращается. И в доме моем поселяется. Через ярый огонь деньги приходят, и пристанище в моем доме находят. Богатство — дом. Полнится день ото дня, мое пространство и окружение вокруг все приходит в движение. Просыпается вся сила богачей и летит в мой дом, к моему порогу, а огонь для богатства очищает дорогу, огонь ко мне богатство притянет, и удачу добрую ко мне заманит. Свечи горят, а воск тает, и богатство ко мне прибывает. Огонь прибыль ко мне тянет и призывает. Мой дом богатством наполняет. Ключ, замок, язык. Заклято. Вы заметили, как начал трещать? Обычно трещит, когда все-таки есть сглаз, ненависть, зависть. Ну, насчет меня у меня даже сомнений нет, собственно говоря. Но у каждого из вас может такое быть. По крайней мере, у многих из вас. Потому что просто так, без причины, люди такой ритуал не делают. Они чувствуют.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 И богатство ко мне прибывает. Огонь прибыль ко мне тянет и призывает. Мой дом богатством наполняет. Ключ, замок, язык. Заклято. Хочу сказать для женщин. Мать семейства, если проведет этот ритуал, неважно, работает она лично или работают дети, муж. Вот проведет этот ритуал, и препятствия, которые есть на работе у мужа, у сына, у дочери, неважно, они уйдут. Вот это вы можете провести, но это семейный ритуал для себя, для всей семьи может подействовать. Не читать для кого-то или от имени кого-то, нет, просто провести для себя. И оно уже поможет вашей семье. Вот для женщин это можно сделать. То есть те, у которых мужья то не верят или не хотят, или там конфликтуют и прочее, не знаю. Но в общем, не хотят они это провести или боятся, обычно мужчины боятся. Орут, что не верят, но очень даже верят. Верят больше, чем женщины, и просто боятся этого. Ну вот, вы можете просто провести не от их имени, а для себя провести, а в семье с деньгами станет порядок. Всем удачи!